Всем привет! Меня зовут Кузнецов Никита, вы смотрите канал Настольный теннис для всех. Сегодня у нас будет очень интересный выпуск. И в нем мы рассмотрим два момента Первый, я хотел бы рассказать вам о том, какие подачи подавать, чтобы выиграть защитника Я думаю, вы наверняка с ними сталкивались неоднократно на каких-либо турнирах, может быть на тренировках Также это видео будет полезно самим защитникам Они более детально смогут разобраться в приемах подач И в конце видео... Я проведу конкурс Поэтому досматривайте этот ролик до конца И хотел бы повторить Для того, чтобы данный канал существовал Не забывайте подписываться и ставить лайки Я изобразил схему Для подробного объяснения Какие подачи я считаю наиболее актуальными При игре против защитника Давайте их разберем. Первое. Синими стрелками отмеченные подачи, которые выполняются без вращения, то есть они плоские, либо там с каким-то минимальным, возможно, боковым вращением. И будем отталкиваться от того, что защитник, который стоит на той стороне, он принимает вашу подачу шипами. Соответственно, я рекомендую подавать первое, быструю подачу без вращения, которая будет максимально достигать белой линии соперника и после нее уже атаковать, так как защитнику тяжело принять подачу которая без вращения, нежели вы будете подавать ему что-то там с нижним вращением, с боковым шипами он будет пропиливать этот мяч и ваше же сложное вращение будет возвращать далее синяя короткая стрелка также обозначает подачу плоскую, без вращения, но вы ее уже подаете под сетку, максимально коротко. То есть, например, первую подачу вы подаете быструю, без вращения, вторую подачу вы подаете короткую, под сетку, также без вращения. Это делается для того, чтобы ваш соперник постоянно э, находился в движении, то есть он не стоял на одном месте и не привыкал, что вы им постоянно даете длину, чтобы он то есть, сдвигался. И чем больше э, будет движение при приеме подачи, тем э, возможно возникнет больше ошибок. И третья синяя стрелка это также подача без вращения, которую я рекомендую подавать э, в середину стола, в корпус. Но опять-таки это тоже зависит от того, в каком месте будет находиться Ваш оппонент при приеме подачи И а, еще одна подача Это с обратным вращением Я рекомендую ее выполнять Из середины стола Под правый угол Так как в основном а, Защитники Играют гладкой накладкой справа Для возможной атаки И а, шипами слева Мы будем отталкиваться от этого И соответственно Защитник будет стараться принять подачу шипами И будет залазить левой стороной в правый угол Тем самым вы можете на этом моменте его поймать И потом уже после выполнения данной подачи Атаковать либо в центр стола, либо в левый угол И на примере встречи э, Кирилл Скачков в Гиунис Пангиотис хотел разобрать э, те подачи, у которых мы говорили. Сейчас Кирилл исполнил подачу с обратным вращением, э, защитник э, зашел в правую руку и принял ее левой стороной шипами. После чего идет атака в исполнении Кирилла. Кстати, эту встречу он выиграл, поздравляю его. Э, вот э, еще один игровой момент. Кирилл сейчас также будет выполнять подачу с обратным вращением под правый угол, посмотрите, защитник шипами принимает, специально заходит вправо и после этого следует мощная атака и Кирилл выигрывает очко. И также я хотел бы рассмотреть подачу быстрого, который я говорил, без вращения. Обратите внимание на ее исполнение. Кирилл подает ее Чуть ближе к середине Она без вращения Соответственно защитник не может пропилить И идет мощная атака И Кирилл выигрывает очко Ну что ж, надеюсь данное видео Вам понравилось И будет полезным Не забывайте поставить пальцы вверх Если оно понравилось вам И теперь об условиях конкурса Я разыгрываю Пачку мечей ДХС 3 звезды, 10 штук э, пластиковые. Согласитесь, что это самые лучшие мечи на данный момент. Ими играются все официальные турниры. И по условию конкурса. Первое. Вы должны подписаться на мой канал. И, может быть, вы уже на него подписаны. Тогда это отлично далее вы должны нажать на колокольчик чтобы быть в курсе всех обновлений на моем канале и третье из условий вы должны под этим видео написать комментарий о данном ролике что вы думаете о том как победить защитника какие подачи ему подавать и в следующем видео я выберу того человека, который написал самый интересный, на мой взгляд, комментарий и отправлю по почте эту коробку мечей. Итак, друзья, подписываемся, ставим лайки и смотрим канал Настольный теннис. Всем пока.